Всем привет, это спасибо за фрагбро Давненько я делал в этом канале Решил сделать актуальный ролик на интересную тему Это коктейль Molto. вот И какие моды на него ставить Собственно я почти прокачал молик А потом решил купить мастерство Рассказывать какие моды я не буду Чтобы сделать ролик короче не тратить ваше время вот. Но вот я придумал такую сборку Уникальный мод, плюс секунда горения. И просто серенький мод на урон. Вот, мне кажется, это ебейшая сборка. Остальные я особо смысла ставить не вижу. Смотрите, можно поставить, например, радиус действия, но он режет урон. Ну, типа, какой смысл, да? Ну, будет гореть больше площадь, а урон-то будет меньше. И смысла нет особо смысла. Урон, понятное дело, это заебись. Вот. А скорость, смены оружия, скорость броска, как бы, прикольно, но, типа, не очень профитно, да. То есть, как бы молик должен убивать, а не просто чтобы его выкинул, типа, и побежал дальше. Вот. Нужны, ну, нужен какой-то импакт, какие-то фраги, чтобы были. Вот. А, соответственно, радиус здесь хуйня, урон, заебись. Но смотрите, если мы прокачиваем урон хотя бы до зеленого он прибавляет еще двадцатку урона, но сильно режет длительность горения. типа получается длительность горения это по сути тот же урон. так что какой смысл делать э, прям ебейший урон, но типа будет гореть супер мало и быстро пропадать типа. ну в чем смысл? по урону тут будет как бы не хуже, да, у серого мода но при этом длительность будет на 300 миллисекунд дольше. Вот так что я не вижу смысла. Если э, делать мод на, на длительность горения и плюс на урон, вот тогда как бы нормально. Вот. Кстати, я хотел бы заметить. Есть уникальный мод на длительность горения и есть урон э, на длительность просто, да? Вот, я так понял, что, судя по картинкам, точно не знаю, длительность, я так понимаю, это просто. То есть, молик дольше горит. Вот, видите, да, тут даже длительность просто написана. А длительность горения, я так понял, это, судя по картинке, что чувака рука горит. То есть, когда чел заходит в молик, он получается еще <coughs> на секунду дольше горит от этого молика, да, то есть он типа поджигается и горит, вот. И в купе получается с дополнительным уроном челики просто отъезжают моментально, реально моментально. Там раз-два вот так вот кресты ёбнут быстренько и все, челик уже сдох. Вот, ну реально вот с этим серым уроном длительностью горения я вот, блядь. Только что катал, например, нефтебазу, челики, пизда просто горят. Ну, типа, если раньше я, например, играл вот с этим модом, там, скорость смены оружия, и я делал радиус действия, вот. э -э ну, тоже серый и минус 10 урона. Опять же, как бы, радиус действия прокачивать тоже не вижу смысла, потому что, ну, добавит он там 10 сантиметров радиуса, а урон, извини меня, минус 20. Это вообще лютейшая хуйня. Если в сером моде еще есть какой-то смысл, потому что радиус на 30 сантиметров выше, и урон не так сильно режется, то там, начиная с зеленого уже какая-то дичь. Вот. А вот с этим уроном и длительностью горения это какой-то пиздец. Челики просто, не знаю, там, за три секунды, за полсекунды где-то сгорают. То есть, если они еще и куцные будут, то они там вообще просто моментально будут. Соответственно, ну, сборочка пиздатая. Вот, я... Не буду дальше, соответственно, урон качать, потому что сама длительность, как бы, молика, она будет а, гораздо меньше, и типа не вижу профита. Вот, если вы, конечно, прокачали уже вот этот урон, и там у вас какая-то ебейшая минус длительность, то напишите в комментариях, как вам вообще играется с этой хуйней, и как быстро пропадает молик. Вот, я так понимаю, что вы, возможно, играете вот с этим модом на длительность. Тогда, по идее, смысл есть тоже, как альтернативная сборка, да, то есть тут уже на зеленом <coughs> плюс 8 длительности, соответственно, вот один мод компенсирует другой, да, тут режется длительность, а... а там, соответственно, эта длительность увеличивается, и в сухом остатке у вас ебейший урон остается. Но если действительно, как я думаю, вот этот вот плюс 1 секунда горения, это... Потому что даже написано не длительность, а длительность горения. Я так понимаю, что челик типа забежал в молик и вышел из него, а он все равно еще горит после этого. И вот как раз челики, когда в молик просто заходят, они, я так понял, даже если вышли с молика, они все равно умирают. Потому что в купе с плюс уроном они просто сгорают нахуй. Вот это заебись. Крутая тема. И я думаю, что это не только на комбое можно использовать, но и там где угодно. Хоть на мясе, хоть на подрыве, хоть на штурме. Так что заебись. Можно, конечно, какие-то другие еще сборочки намутить. Опять же, можно сделать просто длительность и длительность горения. Но я не думаю, что это профитно. Вот. А даже если, вот смотрите, если эти моды были бы одинаковые, да, то есть вот этот добавляет длительность, и ты его прокачиваешь до золотого, и уникальный тип еще длительность добавляет. И типа в чем прикол, два одинаковых мода, только уникальный, хуже, чем, блядь, синий... Хотя тут синий может плюс единица Тоже длительность Ну типа это бред какой-то И вообще тогда получается молики Они бы горели Там не знаю блять По 8 по 10 секунд Типа ну какой-то бред И вот судя по этой картинке Да что вот тут Вот чел типа рука горит Я так понимаю что уникальный мод Он как раз на эту хуйню Что типа чел поджигается И продолжает гореть Даже если вышел с молика Вот я сейчас еще посмотрю какие-нибудь ролики Может на ютубе Погуглю информацию Но я понял это так Вот и вообще, в принципе, похуй, как работает даже этот мод. Главное, что, ну, челики с ним отъезжают. Вот именно при такой сборке, которую я сделал. Так что вот я вам советую попробовать. Реально прикольная тема. Э, Вон я там сыграл один комбой. Катка вообще была быстрая. Не знаю, минут пять, наверное, максимум. И я там уже там человека четыре где-то сжег нахуй. Ну, нормальная тема. Это, конечно, не как раньше хаешки эти ваншотные, но тоже прикольно. Причем, чем хорош молик, тебе не нужно зажимать ебучую гранату, кидать ее и так далее. Просто да. швырнул ебаный молик и все, и забыл о нем. А челики там сами бегают, горят и заебись Тем более молики как бы можно кидать на углы, на углах вечно пасутся люди, или как раз забегают в этот угол там, да, где-то. Вот, и просто по краям, например, тоже нефтебазы там, или где-нибудь там еще кидаешь и заебись. Вот, надеюсь вам это было полезно, ставьте лайк, ну и пишите какой-нибудь комментарий, что вы думаете, как вы используете, или может вы до сих пор с, с гранатой играете, в общем, пишите ваши мысли в комменты, обязательно почитаю, там на комментарии отвечу, всем пока.